итак самый простой метод снятия информации называется маятник маятник маятник маятник это тот тот та система которая может правильно показывать если человек умеет правильно с ней работать. маятник может иметь только один вид этот маятник имеет вид Сейчас. имеет вид ниточки на которой свободно болтается круглая бусинка. Почему? Я вам объясню. Ниточка — это река жизни, бусина — это ваша жизнь. Поняли? Смотрите, в этой реке жизни нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Видите, да? Смотрите, это река жизни, а это прообраз вашего энергетического кокона или прообраз вашей энергии. Поняли? Вот почему бусина круглая и ниточка с двумя завязанными концами. Без прошлого, без будущего. Видите, если бы так было, то тогда где-то начало и где-то конец. Тогда что будет показывать? А, есть такое. Если, о, вот очень правильно сделанный маятничек. Видите, у него нет ни начала, ни конца. Видите, ни начала, ни конца. Получается, это наша жизнь, а это река жизни, у которой нет ни начала, ни конца. Потому что если где-то привязано, то это конец или начало и что это неизвестно поэтому если у вас маятник будет привязан к чему-то то тогда вы не можете спрашивать у него о событиях вашей жизни или событиях чьей-либо жизни почему он не сможет это показывать у него нет ни прошлого у него есть либо прошлое либо будущее получается для того чтобы узнать события жизни в нитке не должно быть ни начала ни, до, ни конца тогда скажите где здесь начало или где здесь конец? Видите, здесь нет ни начала, ни конца. Здесь есть только середина, ограниченная двумя узлами. Таким образом, это прообраз жизни или реки жизни, а это про образ нашей жизни, в которой мы живем. Поняли? Итак, для того, чтобы маятник работал, его нужно правильно зарядить. Итак, какой должен быть маятник? Маятник должен быть симметричный и по возможности круглый симметричные по возможности круглый второе маятник должен висеть на веревке так чтобы веревка или длина веревки была не больше чем от вашего локтя до запястья от вашего локтя до запястья оксана у тебя маятник неправильно завернут то есть он должен, по идее, быть короче, видите. Маятник не должен быть длиннее, чем от локтя и до запястья. Все, длиннее нельзя, короче нельзя. У всех разные, и он должен соответствовать вам. Это ваш персональный, ваша персональная система снятия информации. Дальше. Оказывается, окружающая энергия, которая находится вокруг нас, создает завихрение пространства. Поэтому, если вы будете сидеть рядом с электрическим предметом каким-либо то тогда маятник будет раскачиваться в сторону электрического предмета поэтому если рядом с вами находится розетка ноутбук часы с батарейкой телефон то вы не сможете снять при помощи маятника информацию. понятно да Поэтому, если вы рядом с ноутбуком пытаетесь снять, забудьте, ничего не получится. Рядом с телевизором нет, а лампочка горит, тоже нет. На каком расстоянии? Не менее расстояние длины вашего энергетического кокона. Какая длина вашего энергетического кокона? Ширина. Она соответствует, она соответствует вашему росту. То есть на метр шестьдесят нужно отнести от вас любые электрические приборы. Но это еще не все. Оказывается, есть зоны, которые называются зоны Хартмана, это завихрения, которые идут в виде импульсных завихрений земли вверх или импульсных завихрений земли, э, неба вниз. Для того, чтобы эти зоны Хартмана не влияли на ваш маятничек, вам необходимо поставить где-то рядом с собой чашечку, перевернутую вверх тормашками, ручками от себя. Нужно взять чашечку... Не перевернуть ее вверх тормашками ручкой от себя. Можно кофейную любую. Оказывается, если зона Хартмана проникает в ваше тело, когда вы спите на кровати, то в то место, где зона Хартмана будет проникать, в этом месте у вас будет происходить разрушение физического тела и энергетического поля. Для того, чтобы этого не происходило, положите под свою кровать перевернутую чашку так чтобы носик направлен был куда-нибудь в сторону улицы не нужно направлять соседей потому что они ни в чем не виноваты. направьте как как будет ручку ручку не носика ручку в окно да а, данная энергия будет отражаться в днище чашки и выходить через вашу ручку а, и не будет воздействовать на ваше физическое тело могу вам дать совет если вы поставите чашечку перевернутую рядом с своей кроватью, то ваша жена или ваш муж будут более глубоко спать, а также засыпание у вас улучшится. Также перестанет со временем болеть спина, позвоночник, ноги крутить и так далее. Да, это можно и под кровать, и рядом с кроватью, но вы должны понимать, все, что выходит из вот, этого, вот этой ручки, является негативной энергией, поняли? Поэтому Нельзя направлять эту ручку, чтобы она стояла вдоль тела, потому что вы, наоборот, собираете все зоны Хартмана и запускаете их на свое тело, от своей кровати, от своего тела. Как охватывает чашка или на какое расстояние охватывает чашка, какой ее общий охват. Ее охват 2 метра.